Как дела? Сегодня я расскажу вам о моей подруге Моники, которая всегда принимает меня в качестве гостя в Лондоне, если я еду туда по туристической визе. Она из Словакии. Познакомились мы абсолютно случайно на сайте ГАМ-3, где я искала русскоязычных друзей. И после того, как мои поиски не увенчались успехом, я стала искать англоязычных друзей и дала такое объявление, что «looking for the friends». И вот она мне как-то написала, мы немножечко поболтали, потом стали друзьями в Фейсбуке, и как-то на этом наше общение сошло на нет. Реальными друзьями мы с ней стали в тот момент, когда я училась на втором курсе моего первого университета, на бакалавре Digital Film и Video. То есть мне надо было создать некое такое коллаборейшн с каким-нибудь другим, художником. То есть найти человека, который что-либо может сделать для фильма. Либо написать песню, либо сделать декорации. Ну, в общем, что-то, создать какой-то проект вместе с кем-то. И этот кто-то обязательно должен быть вне университета, то есть не с одноклассниками. В тот момент я подумала, о, это был март. И как раз в марте проходил такой русский фестиваль балета, Russian Ballet Icons называется. Я связалась с ними, попросила аккредитацию и как бы думала, сниму концерт артистов балета и сделаю такой ролик ну как я всегда обычно делала в качестве прессы, меня аккредитовывали на это мероприятие и так получилось, что вот именно в тот год когда мне нужно было сделать этот проект меня не аккредитовали и мне пришлось искать кого-то другого и вот как раз в тот момент я вспомнила о Моники потому что она писала, что она певица, которая сама пишет песни, а также исполняет их. Как раз в тот момент мне стало известно, как снимать клипы, и я решила, а почему бы нам не снять с ней вместе клип на какую-либо из ее песен. Описала ей, что у меня есть такая задача, и говорю, давай встретимся, может быть я для тебя сниму клип. А она говорит, давай. И в итоге наш проект получился моей финальной работой. Мы сняли для нее клип, мы наняли еще и актеров для этого клипа и создали некую такую картинку. Гламура и романтик э, стори. Ну как это получилось, как все это мы снимали, я буду рассказывать отдельно. Я уже рассказываю про какие-то свои э, университетские проекты и про съемки фильмов и про съемки клипов. А с Моникой с тех пор мы стали дружить, часто общаться, часто встречаться, гулять по паркам э, и также продолжали снимать фильмы. То есть я ей снимаю клипы, она предлагает мне э, пожить у нее. И вот так вот мы с ней сняли, по-моему, около трех клипов уже, один из которых был на Майорке, мы уже даже вместе путешествовали в Испанию. Там прекрасно проводили время с ее другой подружкой. Об этом я тоже буду рассказывать. В общем, было очень здорово, весело и интересно. И до сих пор Моника считается у меня одной из лучших подруг в Лондоне. И причем это не русскоязычная подруга, мы с ней общаемся только на английском языке. Она э, не только певица, конечно же, как и все лондонцы, как и все англичане, у каждого есть своя какая-то идея э, фикс э, стать артистом, стать певцом, стать дизайнером модной одежды, но в то время, пока ты идешь к этой цели, ты должен как-то выживать в Лондоне, и поэтому она занимается бухгалтерией, то есть она аккаунтер, которая помогает людям сводить счета, особенно для налоговой это очень полезное дело. Поэтому вот за счет этого она живет, а творчеством она занимается в свое свободное время. Ну и я как могу ей помогаю. Часто мы ходили на ее небольшие такие концерты, которые она планировала заранее в пабах, где она выступала, пела, а я снимала ее в это время. Также она является очень таким строгим веганом. Она не ест животную пищу. Она не уважает людей, которые едят животных. Ну, я, когда живу, у нее, конечно, стараюсь не есть ничего такого из животного, но иногда бывает, в комнате запрусь и что-нибудь там под шумок, поем колбасы. Но она, конечно, это понимает, что человек, который привык есть мясо, сложно отучиться. Но в последнее время я стала меньше мяса есть, поэтому сейчас вот я живу у Моники и стараюсь при ней ничего такого не есть. Ну и в принципе не так уж и надо мне В последнее время она увлеклась спортом Стала худеть Похудела очень сильно Прямо на моих глазах испарилась Занимается бегом Занимается в тренажерном зале. Очень ей это нравится. Не то, что мне. <смех> Бегает марафоны. Она стала бегать марафоны при мне. Где-то года два назад начала. И вот сейчас, в этом году, бежит два марафона. И готовится к главному лондонскому марафону тоже. Также у нее есть питомцы. Собака Ронни. Это порода Джек рассел я с ним как-то оставалась, когда она со своим партнером уезжали отдыхать куда-то там, в Испанию или куда-то. И оставалась следить за Рони в течение недели. Мы с ним стали хорошими друзьями. Он меня, он вообще не всех принимает людей, может укусить. Поэтому Джек Расселы, они, конечно, такие свободолюбивые и могут цапнуть человека. С собаками он прекрасно, а вот когда заносишь руку над ним, он может зарычать и даже цепляться. Сапнуть. Нельзя в него тыкать пальцем или заносить над его головой э, руку. Э, ну, Какая-то у него фобия появилась, что типа его будут бить или что-то. А так, он вообще очень классный парень, бегает за мячиком в парке постоянно туда-сюда, туда-сюда и вообще без тормозов носится, как угорелый и не выдыхается. То есть собака энергийзер. Еще у нее есть рыбки в аквариуме, которые живут на первом этаже. Мне их тоже приходилось кормить в определенные пропорции, в определенное время. Включать им свет, выключать свет на этом этаже. Была такая интересная... Жизнь в хакне у меня, когда они уезжали Мне было интересно заниматься собакой, рыбками и джоуболс. Не знаю, как это переводится на русский В общем, у нее живут такие мышки с ушками Ну, что там среднее между хомячком и крысой, что ли? Такой длинный хвостик и на конце пушинка, я не знаю, как это по-русски, какая-то порода, я таких в России не видела, и вот они тоже у нее бегают днем, клетки в такой огромной, большой она купила для них, бегают, смотрят, нюхают, кошку подбегают, смотрят на тебя, такие колесо крутят, часто спят, иногда их даже не найти, не слышно, не видно, но, как-то вот такая вот живность у Моники существует. Также она занимается проектом новых музыкантов в Лондоне, то есть она собирает некую такую группу и старается тоже сделать некий коллаборейшн с другими музыкантами, musicians организовывает какие-то концерты сборные такие, чтобы вместе с этими другими, неизвестными пока музыкантами, сделать какой-то совместный проект. Если вас интересует ее творчество и и Вам интересно, как она поет и где происходят ее концерты? Заходите на ее канал, подписывайтесь и лайкайте ее песни. Песни, кстати, очень интересные и голос мне нравится у нее голос такой насыщенный, яркий и сильный. поет она классно, поэтому мы с ней как-то вот сошлись в плане музыцирования, потому что я тоже музыкальное училище оканчивала. И мне стало интересно, как человек, не зная вообще нотной грамоты, так хорошо оперирует голосом, так интересно и красиво создает музыку. Музыку, конечно, она создает в компьютере, она не знает, как играть на фортепиано, но тем не менее получаются великолепные песни, на которые я снимаю клипы иногда. Ну вот как-то так, пока вот Амоники будут какие-то у нас новые интересные фишки и события. Буду рассказывать. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!